Всем привет! Сегодня мы рассмотрим решение связи для жилого сектора, это комплексное решение, ну и попробуем его, в общем-то, на стенде. Давайте рассмотрим, из чего состоит такое решение на слайде. Мы будем отталкиваться от домофона. От домофона, как, пожалуй, основная связь, основная точка связи в доме. В нашем решении мы добавим к нему еще и видео. Кстати, такие домофоны и вызывные панели можно расположить не только на, в подъезде или на входе в жилой комплекс, а также просто на территории, либо где-нибудь на парковке для связи и, в общем-то, разного рода оповещений. Дома же мы рассмотрим не просто кнопку для открытия двери, а многофункциональный центр связи видеотелефон. Он может, кстати, дополниться таким приложением как для смартфона, как Linkus, и теперь можно будет открывать двери не только с этого аппарата, а просто лежа на диване, либо вообще вне дома ну и конечно никто не отменяет простые компактные телефонные аппараты их можно установить в удобном месте чтобы не там не занимали много места использовать его не только для домофона но и в общем-то для связи телефонной ну и при желании можно в квартиру установить несколько таких устройств и телефон и с видео и без видео и радиотрубки для администрации и консьержа есть решения более такие расширенные для мониторинга для оповещений кроме домофона кстати, на жилом в жилом комплексе можно установить и камеру видеонаблюдения, на которые можно буквально позвонить эту камеру с вашего видеотелефона и посмотреть, что творится во дворе, там, в подъезде или на парковке. Отличительной же особенностью всех этих устройств является работа на таком универсальном протоколе SIP. Он обеспечивает совместимость и связь между всеми этими устройствами, и всего этого оборудования. Ну а для объединения всех этих, в общем-то, девайсов нам потребуется некий SIP-сервер. Он по позволит Выжать максимум, максимум из всего функционала, из, всего этих, из комплекса этих устройств. Для законченности, полноты и решения нам понадобятся поэккоммутаторы для объединения всех этих устройств, в общем-то подачи питания на них, ну и Wi-Fi мосты для беспроводной связи где-то необходимо например, там, в лифтовых шахтах для камер, связь между зданиями и прочее. Данное решение мы собрали на стенде. Давайте посмотрим, что у нас получилось и из чего он у нас состоит. А, ну, первым делом это E-Star тот же sip сервер а, тот такой центр коммуникации и функциональности сам, всей системы в целом. В качестве теперь уже sip домофона у нас будет Funvil i31S, а, видеотелефон E-Link а, и коммутатор, в общем-то, для связи и питания устройств. Простенький телефон для альтернативы, смотрите, как работает при адресации, ну и камера для наглядности. Давайте рассмотрим стандартный сценарий. Открыть домофон можно как обычным ключом, так и, в общем-то, если нужно, можно даже карточкой. Отдельная кнопка на домофоне позволит соединиться с консьержем или, может быть, какое-то голосовое приветствие. Возможно, на территории будут находиться какие-то компании и код, которых можно продиктовать и озвучить в этом голосовом меню. Просто нажав на кнопочку, в общем-то, гость сразу поймет, куда ему обратиться. Попробуем позвонить. Набираем первую квартиру, посмотрим, как у нас проходит звонок. А, проходит обычный звонок, и звонок идет, приходит на наш телефон. На телефоне мы видим, что звонит нам домофон, и при поднятии трубки, в общем-то, сразу можем увидеть, кто нам пришел, а, ну, действительно, ну, нужны ли нам гости. Если нужно, мы можем открыть, нажав обычную звездочку. Нажимая звездочку, а, домофон получает команду, и дверь, в общем-то, открывается, как мы видим по индикации. Если нужно, мы можем обратно, обратно позвонить на домофон буквально э, при помощи вот, сохраненной, так скажем, комбинации либо просто номера. Кроме домофона мы можем позвонить и посмотреть, что происходит э, на камерах. Мы можем позвонить, посмотреть, что там у нас творится, не знаю, во дворе. Или может быть, что у нас э, в на входной группе. Ну или, как для примера, на, на камеру на стенде. эту камеру можно позвонить и, в общем-то, посмотреть, что происходит. То есть, как бы телефон уже используется не только для открытки домофона, и, в общем-то, можно будет посмотреть происходящее в определенных местах. Телефон совместно, в общем-то, с этой станцией e-start Позволяет звонить э, между жильцами, администрацией, разного рода службы на территории и, и за пределами территории жилого жилого комплекса. Имеется общая контактная база, к нему можно подключить ваш городской номер, ну, например, на фон звонить в город на сотовый, отправлять и принимать голосовые сообщения, разворотное оповещения. Можно собирать с жильцами собрания, то есть в станции есть виртуальная конференц-комната, можно несколько человек объединиться и, в общем-то, что-то обсудить. Еще из интересных э, функций можем использовать переадресации. переадресации например, э, при звонке, набрав например, вторую квартиру, мы э, можем увидеть э, переадресацию звонок на обычный телефон. То есть звонит у нас обычный аналоговый телефон, мы точно так же можем поговорить с тем, кто пришел, и обычной командой, там звездочкой, открыть, открыть дверь. В э, какой-нибудь, например, третьей квартире у нас будет переадресация вообще на мобильный телефон звонив на третью квартиру, как сейчас, мы можем получить звонок на сотовый. Звонок на сотовый, и звонок сейчас должен прям прийти ко мне на телефон. Отвечаем. И точно так же по команде, если необходимо, можем нажать звездочку и открыть дверь и запустить гостя. Дверь у нас действительно открывается. Для какой-нибудь четвертой квартиры у нас может быть настроено такое, что есть видеотелефон. И параллельно вот с этим видеотелефоном у нас будет э, звонить программка. Программка на том же телефоне, у меня здесь линкус с аудио написано. Это уже не через сотовый, это уже через интернет. Звонок мы ну, можем им лежать на диване там, или даже вне дома, если нужно открыть, открыть в э, дверь нашему гостю. В пятой квартире у нас может быть настроено несколько телефонов одновременно, будут звонить и, и, и тот, и этот, и радио, трубки и так далее. В целом, функционал достаточно гибкий и настраивать можно много что. Жильцам, в принципе, можно предоставить доступ в личный кабинет в этой станции, где они могут прописать свой мобильный номер, свои какие-то переадресации, если это нужно. Посмотреть, может быть, записи разговоров, если они кому-то звонили, что-то записать, например, нужно будет. Вот такое современное интересное решение для жилого сектора мы сегодня рассмотрели и на стенде в рамках домофонии и телефонии. Мы ну, считаем, что э, вот это будущее в рамках SIP, э, в рамках вот этой совместимости оборудования и богатого функционала. Поэтому э, пользуйтесь, будем рады помочь в таких и подобных проектах. Э, на этом у меня сегодня все. Будьте на связи. Пока.